У нас в профсоюзе очень много разных взглядов. Кто-то считает себя гражданином РФ и верит в это, что это нормально. Кто-то хочет получить паспорт СССР. Кто-то занимается темой живорожденных. Кто-то смеется над тем, что идите сделайте КГ, вы так живые. Есть очень много разных мнений. Я вам просто расскажу, что произошло у меня в моей жизни и свой опыт, и что из этого получилось ваш личный выбор, следовать этому или нет, никому ничего не навязываю. Так что начну с того, то, что у меня возникли проблемы с банком. Как у всех, банк решил, что у меня есть кредит. И я поняла то, что я не смогу справиться с этим, и пришлось мне изучать очень много всякой информации, роликов смотреть, изучать. И я поняла то, что мне нужно будет подавать на них в суд. И изначально я послала очень много писем, которые на них не подействовали. И, собственно, даже их потешали в каком-то местах, они смеялись, им было очень смешно. И как-то на беседе лично с директором банка, Москоммерсбанк, он мне сказал, что все суды всегда они выигрывают, и их юрист день и ночь проводит в суде и чуть ли не пьет кофе со всеми судьями, и вы ничего не добьетесь, и можете даже не мечтать. То есть открыто а призна... прямо открыто. о сговоре? Да, есть... у меня есть <свят> эта <свят> видеозапись, <свят> э, на что я сказала, что ну, есть же опротестованные решения, он сказал, нет, таких нет. И даже если вы победите в первой инстанции, что в принципе в нашем суде невозможно, э, в Петроградском, то, скорее всего, на апелляции вам точно вынесут решение против вас, даже если вы правы. То есть все заранее известно. Все заранее видите, им известно. Нам открыто об этом и говорят, да. даже ничего и не скрывая. Меня это возмутило, потому что я вижу свои документы, я разбираюсь в них, я понимаю свою правоту. И конкретное мошенничество банка по отношению ко мне и к моей семье. И я решила заняться темой судов. Я разговаривала с теми, кто уже был в судах, как с ними поступают судьи. И, к сожалению, к своему, я увидела то, что суды действительно выносят решения всегда против так называемых заемщиков. Меня поразило вот эти вот списки на кабинетах, когда там только ЖКХ, кредит, ЖКХ, кредит, все. И они в течение дня... За каких-то 5-10 минут решают судьбу человека, лишая его жилья, денег, средств, всего самого необходимого. Блокируют карточки да, совместно с приставами. Больно очень наблюдать за этим. Потому что опять мы возвращаемся к той же самой статье «Геноцид». И что против населения идет какая-то война. Вначале я думала, что, ну, может быть, они не понимают, может быть, они вот у них такая позиция, они не знают, что происходит. Но чем дальше я узнавала факты того, что судов нету, да, они не зарегистрированы, и что все это незаконно, я стала наблюдать, как поступают с людьми, так же вот как с Андреем, да, и я поняла, что мы лишены прав. Нас унижают, у нас очень много политических заключенных, которые пытаются защититься или защитить народ. И от такой ситуации я пришла в шок. И я поняла, что если я приду со своим паспортом РФ в обычный суд, то я там ничего не добьюсь, потому что я полностью понижена в правах. Все, всем известно из нас написание римского права, да, как написано, ф, ну, фамилия, имя, отчество. Посмотрите ролики, их очень много в интернете. И я поняла, что я не хочу идти в суд как физическое лицо, потому что физическое лицо – это лицо или субъект, лишенное всех прав. И я решила, что же мне делать. Я стала изучать. То, что действительно есть совершенно разные права у гражданина, у человека, у физического лица. И, собственно, вот в Конституции Российской Федерации все написано про человека. В то время как в Гражданском кодексе написано все про физическое лицо. Ну, вот здесь иногда попадается еще гражданин. На первый взгляд это все одно и то же, но это лишь иллюзия, к сожалению. Так как не соблюдается Конституция, ну, спорно, да, там, проект это, или почему ее не соблюдают, почему, когда люди выходят на мирные митинги, их забирают, и они говорят, народ – единственный источник власти, на них кричат, и всем плевать на это, ну я имею в виду тем, кто в форме тащит их и потом фабрикует дела в судах, значит, глубже сидит что-то. Глубже сидит проблема. Даже вот такая шутка ходит. Ты можешь быть бесконечно прав, но если ты это будешь доказывать в суде, то какой в этом смысл? В суде ИРФ это бессмысленно. Мы не верим вам, наши уважаемые, переодетые граждане в черной мантии. Светлана, а давай вот сделаем акцент на то, в чем, собственно, вот различие между человеком и физическим лицом? И почему так важно вот, в судах? Ведь ни один судья не начнет судебный процесс, пока ему человек не предъявит паспорт. Именно. Вот у нас, я немножко отвлекусь, был ага. последний случай с участником нашего профсоюза в городе Троицке Челябинской области, да, который пришел в суд, э, уведомил суд о публичном договоре, и попытался отстоять свои права но у него это не получилось и вот кто смотрел видеоролик игоря устикова наверное должен был обратить внимание что первое что спрашивает судья это паспорт это почему паспорт? же да почему же так судье нужен этот паспорт вот казалось бы живой человек вот перед вами стоит живой человек и судьи но он не может судить живого человека вот почему так нужен этот паспорт Значит, судье необходимо вас, как она говорит, индефицировать. Да, идентифицировать. Идентифицировать. идентифицировать да. Но э, она может прекрасно это сделать, и когда она вас смотрит. Однако ей необходимо паспорт. Паспорт? Хотя, да. бы, хотя бы паспорт СССР, сказала мне судья в последнее э, наше заседание, когда я ей предоставила документы живого человека. Хотя бы паспорт СССР или хотя бы права, взмолилась она. Но я этого не отдала. Значит, почему так? Не получится ответить очень быстро, скажу долго. Значит, когда вы рождаетесь, вы выходите из околоплодных вот матери. И как некий корабль или как судно, вы пристаете к пристани какого-то конкретного государства. Неважно, какое это государство, СССР, Англия, Америка, Россия, РФ, какое угодно. Так вот, чтобы распознать, собственно, что приплыло к берегам этого государства, нужно увидеть документы. Значит, можно быть судном, но мы не суд. Можно быть капитаном корабля, но мы совсем, конечно, не капитаны, не президенты и не так далее. Можно быть экипажем, можно быть моряком, а можно быть товаром. Так вот, когда ты приплываешь как товар, тебе выдают накладную, что и делается у нас в роддомах. Всем детям выписывается накладная, что вот такой вот малыш приплыл и так далее. Значит, нам всем выдают бирку, нам вешают на ручку, там мальчик, девочка, там или на ножку, там 3578 сантиметров, и все. Вот этот месяц, вот этот человек, мальчик или девочка, он живет как человек. У него пока что нету зарегистрированного имени, фамилии или отчества. Он человек. Так, он пока не стал собственностью он, государства. Он не стал собственностью государства. Но как только эту накладную из роддома мама приносит в ЗАГС, в ЗАГСе действительно есть такая книга учета, где пишется, что этот мальчик или девочка живорожденные. Но эту запись вам никто никогда не даст. Очень много людей пробовали, и, и, ну, не дают в ЗАГСе даже сфотографировать. У нас удалось одной женщине сфотографировать, когда она внучку да. регистрировала. Ее там чуть не разодрали, что это вообще да. запрещено, и вообще, что вы делаете, удалите срочно кадр... То есть у них вот такая реакция болезненная на это. Почему? Мне удалось лишь получить, я тоже несколько раз запрашивала эту выписку из книги актовых записей, mm -hmm. и в частности даже делали запрос через профсоюз, но они не, не предоставили мне этой выписки, но правда написали мне хотя бы в ответе, что факт вашего живорождения подтверждается графой номер 8 в записи вот, акта по mm -hmm. гражданском состоянию. То есть ну, ответили вот таким образом, подтвердили хотя хотя бы, но саму выписку не предоставили. Да. И выдается свидетельство о рождении спустя месяц после рождения человека, ребенка, мальчика или девочки. Понятное что дело, что любой мальчик превращается в мужчину, любая девочка э, в женщину. Э, многие мне говорят, ну вот же у меня есть свидетельство о рождении, оно же и доказывает, что я родился, что я живой. Но у вас свидетельство свидетельстве о рождении не написано то, что родилась девочка или родился мальчик у вас написана дата выдачи свидетельства о рождении э и написано имя фамилия отчество фамилия имя отчество, фамилия, имя, отчество. получается то что в этот день родилось фамилия имя отчество а не вы сам там не написано то что в день рождения родился человек женского пола и так далее день рождения фио то есть это название товара, оно родилось, учредители были, родители, и сказали, что вот будут, будут звать мальчика Ивана, девочку Марии, например. Да? Но нужно понимать, что мы не являемся совершенно своим именем. Мы изначально женщины и мужчины, и у нас есть имя, оно наше. Вот у, у, у нас есть книжка. У нас есть там сумка, и у нас есть имя. Но мы не являемся этим именем, мы не являемся фамилиями, имя, отчеством. И когда ты приходишь в суд с паспортом, а паспорт – это тоже не русское слово, пас – это пропуск хода да, в игре, или это пассивность. А порт – это гавань, в которой приходят корабли, и, по сути дела, ты когда уходишь из порта, тебе… Говоришь паспорт, и паспорт он как бы говорит о том, что вы не есть человек, а вы есть товар. Какой бы паспорт это ни был, паспорт СССР или паспорт РФ, без разницы, это паспорт. И он не удостоверяет то, что вы есть человек. Там не написано, что вы человек, мужчина или женщина. Там просто написаны ваши инициалы, они ваши. Не вы есть они, а они ваши. И когда ты приходишь в суд со своим паспортом, паспорт же это бумажка, а они целые, они не, не, не говорят. Вот я напишу сейчас на бумажке там, Светлана Сократовна и, и покажу вам. Они же не будут говорить вместо меня. Точно так же и в суде. Ты даешь свой паспорт, и он должен молчать, потому что паспорт не может разговаривать. И тебе затыкают рот, и тебе не дают говорить. Все, ты... Осуждают эту бумажку, осуждают этот паспорт. Ему прописывают долги, налоги да. и, и все такое прочее. Не тебе лично, как человеку. И мы, к сожалению, до сих пор живем под римским правом. Но отвечать подрамским... приходится нам. Отвечать приходится, приходится нам. отвечать приходится Потому человеку. Отвечать Потому что мы, наверное, не понимаем того, что мы являемся... Вот мы не понимаем, что мы являемся учредителями, собственниками своего имени, да. а являемся доверенными, как бы подавая свой паспорт, мы... Заявляем себя как доверенное лицо этой да, бумажки. Да. То есть судят по сути бумажку, а отвечаем мы. Именно. Э, страдаем. Именно. И, конечно, когда я поняла это, э, ну, мне прямым текстом сказал в банке директор, что не светит вам ничего. И я, я не знала, что мне делать. Это просто была вынужденная мера. Э, спасибо вам большое. Вы даете нам такие толчки, чтобы мы думали, как, как нам вообще... Э, справляться с этими ситуациями, как отстаивать свои права. Я пошла к нотариусу, на эту камеру говорила, что я, так я ходила, и как я изучала, но еще раз быстро повторю, я изучила про Минюст, да, что в Минюсте есть такие формы, как удостоверение человеков живых, и что ты человек. Ну, я подумала, что о, здорово. И в Минюсте было указано то, что есть такая форма, но она выглядит так. Гражданин Иван Петрович Петров, паспорт номер такой-то, находится в живых. Получается, что в живых не ты сам, как человек, или как женщина, или как мужчина, а твой паспорт и твои фамилии, имя, отчество. Я поняла, что меня это не устраивает. И мне нужна была другая форма. Я ее написала под себя и обошла пять нотариусов. По-моему, я здесь не говорила о том, как раз то, что мы обязаны идти к некому человеку под названием нотариус, который выше, чем мы в правах, потому что мы даже сами настолько понижены в них, что не можем удостоверить, например, доверенность кому-то, например, доверенность, которую мы выдаем адвокату, юристу, представлять наши права. То есть нам нужно идти к некому нотариусу, у которого есть полномочия, подтвердить, что вы разрешили. А вы сами эту бумажку, если от руки напишете. Она не будет учитываться, потому что вы субъект, предмет, вы никто. Вы должны это оформить через некого великого человека, как нотариус. Ну и какие-то там сделки. Да? Раньше вот сделки делали люди между собой, там торговцы mm -hmm. с кораблей. Они подписали между собой сделку, там печати свои поставили, и все, у них сделка произошла, никаких нотариусов не было. А теперь у нас появился такой вот человек, который помогает нам подтвердить, что мы, собственно, в правах и в адекватности все это делаем. Еще и за это и еще имеет за это деньги, да, вознаграждение. Вот. Ну, я думаю, если надо идти к нотариусу, хорошо. Я с этой со своей формой обошла многих. Они все не понимали, что я хочу им сказать. И в итоге нашла того нотариуса, который сказал, что да, Хорошо, без проблем мы сделаем вам эти документы. Также я сделала документ тождества с фотографией. Я покажу. Очень многие... Мне кто-то говорит, мы не видели оригиналов твоих документов. Ты, наверное, обманываешь. Это, госпожа Барышева меня просила. Я, конечно, оригиналы могу показать вам в камеру, но уж в руки не дам. Простите меня, пожалуйста. Значит, нужно соблюсти процедуру. Вначале ты... Заявляешь себя э, живым э, и пишешь заявление. Ну, это делается на бланке, да. Э, заявление такого плана: э, Значит, о самоидентификации и правосубъектности в соответствии со статьей 6 Общей декларации прав человека, принятой к ассамблеи ООН. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. Э, значит, я живой человек, суверенная женщина настоящем заявляю, что я являюсь учредителем, бенефициаром, собственником и владельцем имени Светлана по отцу Сократова из рода Сократова, а также являюсь учредителем и бенефициаром, и собственником, и владельцем ФИО э, и там, так далее». Да? И я очень много учредила, оказывается, э, всяких разных ФИО и ИОВ, ИО и, и даже у меня было славянское имя Поэтому вот я, я Будимира, и получается, что ну, я не могу быть всеми этими написанными персонами. Я есть одна, вот я Светлана, да, как женщина. как женщина, просто как живая женщина. И у меня есть очень много учрежденных мной всяких названий. Вот я называюсь как хочу, хочу Будимира, хочу Светлана, хочу назовусь как угодно. Завтра вообще по-другому могу назваться. Вот. Поэтому я заявила, что я, собственно, живая, нахожусь в живых. После того, как я это заявила, мне выдал свидетельство нотариус. И нотариус это заверил. И заверил, да, вот нотариально заверенная его печать, свидетельство о том, что он подтверждает, что я действительно женщина, что я живая, и со мной все в порядке. Так как у них два разных документа, мне пришлось еще сделать тоже здесь фотографии. Здесь написано, что вот он, я нотариус такой-то, да, он удостоверяет, что, что вот эта фотография тождественна с живой женщиной, которая к нему пришла. Вот, он, он подтвердил меня очень порадовало, что он сделал. Я даже сделала доверенность. Мы, я пошла не одна, я пошла с супругом. И у нас есть даже такая уникальная доверенность от живого мужчине, живой женщине, доверенность на предоставление его интересов в суде. Сейчас очень многие будут меня критиковать и говорить, что живые в суд не ходят. Да, возможно, не ходят, я не знаю. Ведь они могут туда, они ходить. Могут, они могут туда могут ходить, ходить, но дело в том, что я, как начинающий тогда человек, не знала, насколько какие у меня есть права и вообще есть ли у меня обязанности, я не знала, что и как нужно делать. Я просто, у меня цель была одна: прийти вот с этой фотографией, с тождеством и показать это судье вместо паспорта. Если уж она принимает доверенности, нотариально заверенность, значит, она должна принять документ. Что вот я пришла тут женщиной. Я дала судье этот документ. Сказала, что я живая женщина. Она спросила: а в зале там такая-то такая-то я говорю. Я являюсь ее учредителем. Это моя собственность. Вот эти фамилии, имя, отчество, которые вы мне сейчас называете, они моя собственность. Она зависла. У нас очень долго длился этот процесс. Мы выходили из зала, был перерыв, и чего только не было. И она выпрашивала, говорила, дайте, вы можете дать мне паспорт РФ или хотя бы паспорт СССР, или хотя бы права? Я говорю, ну вот в этой удостоверяющий личность, свидетельство, там написано все, там и номер паспорта, который выдан на персону, и свидетельство, которое выдано персоне, и, и все там есть. Я говорю, что вам недостаточно, но ее это не устроило. В итоге в определении она написала, что пришла, значит, Светлана Сократовна под вопросом и, и... Написано, заявилась себя живая, суверенная женщина Светлана. Она причем ко мне также и обращалась. Я хочу заметить, что я посещала слушание этой судьи до того, как мне придется прийти. и как бы, чтобы Мне нужно было подготовиться, изучить вообще, как, кто меня будет судить-то. Я была удивлена ее хамству, по отношению к людям, она бросала ходатайство чуть ли не в лицо. Очень резкое, и, собственно, то, что они пишут в интернете, отзывы, ну, это еще мягко сказано, что там написано. И я понимала, что, ну, ну я, еще мне этот банковский говорит, что никогда вы там, даже если вы правы, ничего вы не выиграете, потому что вот так вот. И мне нужно было понять вообще, что, что у меня за оппонент. И я хочу сказать, что она общалась со мной очень уважительно. Она называла меня живой женщиной Светланой. И, и, ну, не было ни хамства. Единственное, что она мне не предоставила никаких своих документов, которые я просила. И очень так интересно, она говорит, я не могу вас идентифицировать, я не могу. Я, я говорю, как же вы не можете? Вот фотография, вот все написано. Говорю, что я не похожа, как на фотографии. Почему же вы не можете? Вот говорю, я не могу, потому что вы даже не можете мне дать свое удостоверение. Я не могу. А вы-то чем не можете? Что у вас за проблема? Все есть, все то же самое. Нотариус подтвердил, все как нужно. Не могу и все. И когда. Со мной были еще свидетели женщины в зале, да, они предоставили паспорта. Так вот они даже, не то что они там что-то разговаривали или что-то делали, вот они примутся одна ногу, ну, с одной ноги на другую. Она тут же делает им замечание, выкидывает их из зала суда, что типа вам замечание, вы выходите. И когда я пытаюсь у нее добиться что-то или зачитываю статью Конституции о том, что она должна предоставить мне свои документы, она не говорит мне ничего, она сказала, приставы, я не могу делать замечания человеку, находящемуся вне судебного процесса. То есть тем женщинам, которые находятся вне судебного процесса, она может делать замечания, и удалять их из зала, а мне, человеку, она не может. Но приставы, как бы лохи, извините, пожалуйста, не, не за оскорбление, на вас просто переложили ответственность, вы не знаете, то, что вы превышаете свои полномочия, когда вы пытаетесь человеку в статусе суверенной женщины э, заткнуть рот или как, каким-то образом выпроводить из зала э, по просьбе судьи, тем более, что постановления суда не было. Э, но я не стала с этим... Разбираться, думаю, ладно, просто забавно, как само вообще бился сам процесс. Ну, то есть судья прекрасно понимала, она все поняла, поняла она все поняла. Они все это знают, и вот на конкретном примере, на свидании да, нам это подтверждает. Да, да, да. они все знают. Они все знают, ее не устроило, я не знаю, как будет дальше проходить наш интересный и загадочный процесс, а он продолжается? Он или? продолжается, да, потому Ты что... Ты ходишь туда? Нет, я не хожу, у меня есть много интересных теперь документов, uh -huh. э, которые помогли многим э, живым людям, uh -huh. <laughs> человекам. Uh -huh. На самом деле, э, я скажу, что я такая не одна. Э, очень много народу, кто заявляет себя живым, значит, разными способами по всей стране. Они делятся своими наработками, что, что с опытом, да, что и как. И я просто дам некоторые советы, как можно таковым стать, чтобы поднять свой статус, чтобы вот это вот на вас действовало, а вот это вот на вас не действовало. Ну, как, как получается, что, ну, вот, приходится так. Надо сказать, когда я получил этот документ, я заверила свои печати, я поняла, откуда слово «печатка». Печатка – это вот перстень, да, которым делали печати вот эти вот mm -hmm. раньше у нас. У нас слово-то осталось, и значение его улетело. Почему? Нотариус, кстати, очень посмеялся так, с такой хмылкой, что у меня тут печати какие-то там я свои ставлю. Mm -hmm. Ему было это все очень забавно. Но были интересные последствия, значит… Я думала, что все в порядке. Ну и, конечно же, я поделилась этими документами со всеми людьми и человеками нашей страны. Раздала их безоплатно. Я это не продаю. Те, кто может найти нотариуса такого же хорошего и ответственного, пожалуйста, пользуйтесь. И единственное, что могу сказать, по нашим нормам они не имеют права это делать. Я сказала честно, что мне это нужно для европейского суда, потому что я туда действительно готовлюсь, и для Швейцарии, потому что наши международные нормы да, они выше конституционных, а вот этот вот документ он расширенной формы. То есть у вас тут про гражданина, но там им надо знать, какие я учредила свои фамилии, имя, отчества, им необходимо это знать. Вот я Ему вот так растолковало, что не потому, что это там какая-то моя прихоть, а вот у меня такая цель. Вот. Но и раздав всем эти документы, многим удается это сделать, у многих удается другими способами это сделать. Но и, собственно, вот я Светлане тоже поделилась этими документами, она пришла к этому нотариусу вот расскажешь теперь ты. Я чуть-чуть отдохну. Да, после того, как Светлана поделилась своими документами, я решила пойти ее путем. И буквально ты 15 числа заверила, по-моему, да. у нотариуса. 18 у тебя был суд. И где-то в двадцатых числах пошла я к этому же нотариусу, когда я отредактировала под себя все эти документы. И когда я пришла в эту нотариальную контору, как только я выложила на стол твои образцы и сказала, что мне нужно то же самое, вот у меня mm -hmm. флешка, девушка, когда это увидела, она с первого взгляда сказала, нет-нет, больше мы это не заверяем. Я говорю, почему? У нас были большие неприятности, нам лично звонила эта судья, лично там нас отчитала, у этого нотариуса были проблемы, ему обвинили строгий выговор, я говорю, хорошо, могу я поговорить с администратором, по этому поводу ко мне вышел администратор, молодой мужчина, я написала там заявление, на которое, кстати, до сих пор с января месяца я не получила ответа, почему ну, почему они мне отказывают в заверении этих документов. вот Когда мы с ним беседовали, он сидел за компьютером, там что-то искал, у него очень очень сильно тряслись руки. Я так думаю, что у них действительно было какой-то переполох по этому поводу. Они поняли, что, наверное, они совершили историческое событие, на мой взгляд, и, наверное, единственная стране кто имеет такой нотариально заверенный документ, и нам это даёт, даст вот сейчас всем остальным большие полномочия. Вот не зря Светлана здесь в первой в части нашего эфира заверила Андрею Спирину своей печатью его документ об определении его самоидентификации, да, значит, о его правосубъектности и самоидентификации. Вот, у нее действительно есть такие полномочия, она суверен, она высшая власть, поэтому нам всем очень повезло и ну, Светлана поскольку является участником профсоюза мы как бы вот в профсоюзе исключительно на добровольных началах, кто доверяет этому, кто доверяет этой информации, кто хочет этим пользоваться, а действительно это все в реальности подтверждается, что все оно так и есть, все это работает, поэтому мы предлагаем вам, ну, кто желает, опять же, да, воспользоваться этим предложением, что ли, или этой информацией. Самим Светлана предложит форму, вы можете ее отредактировать, подготовить этот документ. Светлана вам его заверит. И насколько я знаю, Света, мы хотим сделать это как бы официально. Ты хочешь вести определенный реестр, да, книгу счета? Да, так, так как прошло уже достаточно много времени, уже два месяца, как, как я... Оказывается, человеком стала. Я mm -hmm. даже и не знала, что я не человек. Столько лет прожила. Mm -hmm. Очень многих, многим людям уже это сделано. И...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 Для нас это победа. Не потому, что вот мы тут рекламируем, там, да, вот идите к нам. Вы можете это сделать и без нас. Все документы в открытом доступе, они ходят уже по интернету. Пожалуйста, делайте. Все эти формы, которые я, на свой взгляд, составила, вы можете менять под себя, можете составлять свои, если вам кажется, что там что-то не так написано. Есть люди, которые занимаются очень глубоко этой темой и очень давно. Там, по пять лет там, да, их очень много таких людей, я не единственная, которая такая вот здесь вся из себя, да, первая там, не первая, это, но они считают, что, например, вот имя человека, которое ты учредил, должно быть написано с маленькой буквы, я не знала тогда таких тонкостей, ну, они пишут с маленькой, да, поэтому те, кому попадут эти документы, они... Вы можете их критиковать, переделывать, но для меня они дали мой личный результат, меня он устроил, дали результат вот, вот этой женщине. Я за нее безумно рада, что человек не остался на улице, не остался бомжом в нашей Российской Федерации, так, где заботится так о наших гражданах. Вот. И что значит, для, для, для чего это нужно? Когда вы становитесь человеком, а не субъектом, у вас другие совершенно правовые отношения с нашим государством. У вас, не могу сказать, что нету обязанностей, но прав у вас на порядок больше. И вы можете точно так же закрывать и судебные заседания, потому что, согласно римскому праву, суверенный человек он выше любого суда. нету никого между Богом и человеком, и никто не имеет права судить человека. Римское право, адмиралтейское, морское право работает, оно присутствует. И если вы, помимо того, что принадлежите какому-то государству, как гражданин, имеете документ человека, то у вас совсем другой статус. Вы его почувствуете ну, моментально, сразу же. Потому что очень часто меня останавливают ГАИ, ГАИ, я обычно, ну, как и все, общаюсь очень так с ними, с интересом, потому что мне очень забавно им разъяснять их права, их обязанности. И мы очень на многие темы общаемся. Я им, когда показываю этот документ, они тоже начинают как-то приходить в себя. Вот. Как еще можно это сделать? Помимо того, что вы можете это заверить у нотариуса, есть такой путь, как да, судебный путь. Я, конечно, ну, не очень рассчитываю на этот путь, так как у нас такие суды э, достаточно странные. Но заявить себя э, живым в суде, после того, как ты долго был потерян для общества как человек, а являлся неким субъектом, э, можно попробовать. Однако есть у меня такой человек, который э, в суде заявил о признании его человеком. Ему отказали. То есть там написано прямо «субъект заявил о том, что он хочет обозначить свое право правосубъектность как человек». И просто вернулись ему заявления. Тоже ходит этот ролик в интернете. И тогда начинаешь задумываться вообще, как мы так живем-то, наверное, может быть и тогда мы начнем понимать, почему такое отношение к нам судей. Почему такое отношение к нам пристава? Потому что все права есть только у человека. Если ты субъект, у тебя нет никаких прав. Ты просто предмет. И просто у которого есть паспорт, как вот на стиральную машинку и на фен. Просто предмет. Как это не страшно осознавать, но это, к сожалению, так. Светлана, угу. а если вот кто-то ну, не сможет э, или не захочет воспользоваться именно таким вариантом, чтобы через тебя заверить свою правосубъектность, есть же ведь другой способ, э, например, заявиться публично. Вот у нас, За, да, да, заявиться публично э, в газету, э, можно да. заявить публично, что вы являетесь живым человеком, э, совершенно тоже хороший способ. Э, единственное, что я, не нужно только у меня заверять, в каждом городе сейчас есть... Очень много людей, которые уже имеют такой документ. И у нас ведутся реестры живых людей. У нас свой реестр и свои номера этого документа, и записи. И мы просто со всех городов это в одно общее место складываем, да, чтобы можно было это подтвердить. Вот. Но это я вот вам говорю про свои да, проблемы и как можно там вот решать вот проблемы когда тебя выселяют потому что именно человек по декларации он имеет право на жилище не, не, не физическое лицо не гражданин человек только имеет право поэтому вас из единственного жилья будут выселять потому что вы физическое лицо вот и все но не это самое страшное я, я вот пользуюсь тем то что я сейчас в эфире значит я хочу всех предупредить. Для меня это очень больная тема, давно хотела сделать отдельный ролик по ней. Это все переплетается, к сожалению. Значит, вот смотрите, мне прислали реестр физических лиц с Украины, где написано, день рождения, значит субъекта, фамилия, имя, отчество. И тут же через черточку написан день смерти. Везде стоит одна и та же дата. 31.12.1899 года. То есть, Светлана, давай обратим внимание, да. может кто-то, для кого-то это сейчас звучит странно, и люди захотят, может быть, что-то переспросить, но они да. не могут это сделать. Да. Правильно ли, вот, допустим, я тебя поняла, что в этом реестре у каждого стоит его фактическая дата рождения, да? да вот. И сразу же дата смерти. И сразу же дата смерти, но она у всех одинаковая. Абсолютно у всех. 31 декабря 1899 да, года. Да, меня это поразило. Я еще встретилась с одной женщиной в Москве, у которой есть доступ к реестрам нашим. И там происходит все то же самое. Очень на многих сайтах бухгалтеров, налоговых там сотрудников mm -hmm. идут форумы. И они все пишут об одном и том же. Что за странный глюк? Почему пишет одна женщина? Почему написано... Напротив, значит, физического лица, что дата смерти вот такая вот. Ты, 31 ты... декабря 1899 да. а года. Другая е... Она говорит, как убрать этот глюк, что это вот какая-то, да. прог... сбой программы. Ошибкой, да, Ошибка. Ошибка. Бы... А другая пишет ей, а ты просто выбери не физическое лицо, а человек с полными правами, и это уйдет дата. Но они не понимают всего смысла, всего ужаса того, что происходит. А им кажется, что это просто какая-то системная ошибка, забежавшая вот во все реестры нашей страны. Но это не ошибка. Я знаю лично женщину из Краснодарского края, видела ее решение суда своими собственными глазами, где стоит дата фактическая, например, там 1 января, да. скажем, 2017 -го года. А ниже стоит дата... 30 декабря да, 1899 за... года, но решение такого суда в ее пользу. В ее пользу. То есть, да, да. исполнительный лист там отменяется. Понимаете? То есть это имеет какое-то значение. Я очень долго с этим разбиралась. Я нашла очень много решений суда и даже постановления правительства, где написано вначале одна дата, потом тут же написано, вот это вот от 30 -го 12 -го 1899 -е. И меня, конечно, очень шокировали все эти документы, потому что власть этим пользуется совершенно легко. И ну, это удивительно, да? что мы, оказывается, мертвы, еще не успев родиться. Я думала, что же произошло именно в эту дату. Значит, То, что нашла я, я не утверждаю, что это именно так. Во-первых, это системный ноль. Согласно вот этим компьютерным всяким технологиям, это является системным нолем, и вот эта дата, она ну, обнуляет нас как человека, получается логически. Вот. Еще в эту дату, в 1899 году, Николай II созвал первую конвенцию международного подписания мира. Вы можете ее найти в интернете где они обсуждали между собой, какими они пулями будут пользоваться, каким оружием, что можно применять, что нельзя. И, конечно же, в Первую мировую войну погибало очень много и солдат, и мирных жителей, и их имущество оставалось бесхозным. И для того, чтобы они каким-то образом понимали... Чье имущество можно забрать, ну, как опекуны, они же, он же государь, а чье нельзя, было установлено некое правило, что нужно себя объявить, что я тут живой, я это никуда не делся, имущество мое, все нормально со мной, вот, и те, кто ну, заявляет себя таковым, его имущество остается у него, а те, кто не заявляет, считается, что нужно опекать его имущество, оно отходит в опекунство именно вот, ну, Государству, да. да, или там непосредственно э, к царю. Э, я поняла весь вообще масштаб э, вот этого кошмара, то, что происходит. Деле, то есть да. на, на сегодняшний день получается, мы все думаем, что мы находимся в живых. Mm -hmm. В реестрах написано, то, что мы от, от этой даты уже мертвы. Это значит, то, что все, на всю нашу недвижимость есть какие-то некие опекуны. Тут же я начинаю сопоставлять. Так, у нас раньше были свидетельства о праве на жилье. Помните такие прям бумажечки? О праве собственности. О праве, о праве, о праве собственности, да. Но там mm -hmm. лишь, дано лишь право, потому что, вот, когда я была маленькая, помню, у нас такой документ был «Наследуемое владение». Mm -hmm. Значит, Это значит, только человек может владеть имуществом. Только живой человек, предмет... Он не может владеть, принтер не может владеть землей или домом, это ненормально. Да. И нас, по сути, сделали вот такими принтерами, которым, у которых нету теперь прав на собственность. Не то, что у нас нету свидетельств, у нас теперь выдают просто выписку, выписку, реестровую, что вот это вот значится на фамилии, имя, отчество, временное такое право. И это подтвердило и канадский суд, да? когда было изъятие земель и домов тотальное у москвичей, и люди потеряли территории, дома, и они трясли этими свидетельствами со слезами на глазах, мы же все зарегистрировали в реестре, это наше, вы что? И когда они проиграли здесь все суды, они обратились в суд Канады, чтобы забрать свое имущество. А суд Канады им ответил очень просто, что... Нет у вас там как человеков, владеющих имуществом. По вашим документам видно, то что это некие ангары, в которых лежат документы, паспорта. Просто хранятся документы в неких ангарах, в квартирах, в домах. А человека там не присутствует, поэтому это не является вашей собственностью. Вы представляете весь вообще глобальный ужас того, что происходит? У нас сегодня да. у всех нету ничего. ничего ни земли, ни квартир, никакого имущества у нас нету ничего потому что мы являемся субъектами. Мы не можем быть собственниками нашей квартиры, как помещения, если у нас нет свидетельства на само здание или хотя бы mm -hmm. на часть этого здания и на земельный участок. Да, да. Вот осознайте это, пожалуйста. Вот я занимаюсь раскредитацией, я очень много знаю, у меня действительно много составленных мной документов полезных, но я сама через это прошла, вот сама, вот через боль, мне дал вот Бог, вот это испытание, и я выросла, и, и интеллектуально, и морально, и вообще, да я если бы вот не этот банк, в жизни бы не узнала, что нужно стать живым человеком, да я благодарю то, что вот эти условия меня выдернули и встряхнули, и вообще я поняла, что нужно землю-то спасать, иначе мы без земли останемся, потому что мы здесь субъекты все». И, и слава богу, что так случилось, поэтому каждому из вас, кому дается испытание, у вас ЖКХ, кредит, он вам дан не для того, чтобы вы переложили на кого-то свою проблему, заплатив там 200 рублей в месяц взнос, не для этого. Если мы вас можем научить, подсказать, но ну, делать мы за вас но ну, не можем, понимаете, это ваш путь, и старайтесь что-то делать, хотя бы под себя документы поменять. Или вот, да, вот да. я рассказывала, как делать, что по кредитам, да, вот там про обязательства и все. И я смотрю в комментариях, мужчина один пишет, могли бы и составить документы, что это так трудно, что ли. Если это не трудно, возьмите и составьте, это вам надо, почему мы должны сделать все за вас. В профсоюзе люди собираются для того, чтобы поддерживать друг друга, а не чтобы один делал за другого. Мы тоже платим взносы точно так же. Почему я плачу взносы, и кто-то еще платит, платит взносы, и я должна за него делать, его проблему решать. Я могу рассказать, что я знаю, что я умею, что я могу, какие результаты. Ну, ну вот Таня Овчаренко, ну вообще загружена полностью, днями и ночами она за всех пишет, пишет эти исковые, еще что-то там, э, апелляции, ну, ну ребята, ну включитесь вы уже сами, э, все вот, вот мы вот дадим вам, изучайте э, живых, неживых, СССР, э, соприкасайтесь с этим сами. Повышайте свою правовую грамотность. Мы так же, как вы, идем путем группы да. ошибок. У нас нет готового рецепта. Мы не знаем, что, что будет. Допустим, как, от, от, ну, как отреагируют на публичный договор, как отреагируют на заявление о живом человеке. Мы не знаем. Это первый опыт. Нету таких прецедентов. Мы стоим у истоков, вот как бы да, пытаемся... Ищем пути защитить да, себя от нападков. Здесь, вот и все. Да, у нас нету возможности каждому дать личного адвоката или что-то еще. Действительно, Светлана права. Нужно учитесь, вот, прислушивайтесь, сами залезайте в интернет, Потому что это очень легко, там, вот кто-то меня там спрашивает, а я не могу там найти э, в едином там, реестре такую-то организацию. Но это детский лепет. Просто я вот обычно открываю поисковик и набираю там ИН, э, там Генеральной прокуратуры, к примеру. Да? То есть я сама сначала ищу, то есть я знаю, что в единый реестр можно э, зайти и узнать информацию о юрлице э, только по ИНН или по ГРМ. Как узнать ИНН, вот люди спрашивают, но это элементарно. Да? Просто наберите в поисковике, не поленитесь сами покопаться, порыться, что-то узнать. Вы просто лучше это будете этой информацией тогда владеть и использовать ее. А когда вот все на блюдечке с голубой каемочкой, так тоже не дело. По каким-то мелким вопросам. Вы должны сами в них разбираться. Если вам дали какой-то образец, допустим, мне люди звонят, а вот это мне писать, как у вас, или не писать? Но если это вас не касается, а касается там уже очевидно только меня, конечно, это не нужно ничего отмечать в своих обращениях. Поэтому, пожалуйста, проходите свой опыт, свою школу, свои уроки. Без этого никак вы не станете сильным, вы свой страх не преодолеете. Понимаете? Вот когда э, дайте мне готовое, э, ну, можно, допустим, воспользоваться, но оно может у вас не сработать, понимаете? Потому что силы, да. энергия не вложена. Да. А нужно это действительно пережить, переболеть какую-то ситуацию. Когда вы выйдете из нее, как бы, как закаленная сталь из этого, то тогда можно уже гордиться собой. А кто сказал, что будет легко? И даже если кто-то находится в профсоюзе, да, вы можете поддерживать профсоюз даже своими вот этими взносами. Это тоже как бы участие, да, Вот. Ну, просто развитие идет в трудностях. Если тебе жизнь подкидывают эти трудности, это значит, он ждет, что ты их преодолеешь. Никому ты заплатишь, и за тебя их кто-то преодолеет. Это, это вот в законах тоже. Вот быстро последнее скажу. Мы считаем, что да, нам, нам издают вот эти законы и... Они нас сохраняют, оберегают. Да, мы в таком в доверии э, там, к домик наши и так далее. Но вот я стала изучать вот эти кредиты там и так далее. Я же ну, в разных законах копаюсь. Я была поражена. Э, значит, все началось с того, что э, ну, подсовывают, вы знаете, о персональных данных. И когда а, в больницу да. попадаешь, ты также э, тебе дают согласие. Э, значит, на, на все, что с тобой вот хотят делать, ты должен сделать информированное согласие. Вот один наш участник профсоюза уже испытал это на себе, во всех красках. Но я хочу еще раз просто зачитать. Федеральный закон от 21.11.2011, номер 323. Значит, это об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Этот закон вписывается... Во всех, во всех ваших вот, вот, вот этих добровольных вот добровольных согласиях. согласиях в любой больнице, поликлинике, когда вы ведете туда детей, значит, статья, то есть вот там написано: я согласен в соответствии вот с этой статьей. И статья-то большая, вообще, вот этот федеральный закон-то большой, а есть еще статья 47 в этом законе донорство органов и тканей человека и их трансплантация. Пересадка. Пересадка. Здесь написано, то что вы уже заведомо согласны до тех пор, пока вы не написали отказ от этой пересадки. Вы понимаете, что? Вот Мы не читаем этих законов, мы думаем, за нас все сделали. А... Они очень завуалированы. Это... Вы видите, под каким они названием? Об основах охраны здоровья. Да. И получается, смотрите. Вот это вот меня вообще поразило. Статья 47, пункт 2. Изъятие органов и тканей для трансплантации и пересадки у живого донора допустимо только если в случае, если по заключении врачебной комиссии медицинской организации с привлечением соответствующих врачей-специалистов оформленному в виде протокола его здоровью не будет причинен значительный вред. То есть если вред незначительный, то у живого донора можно забрать, например, почку. Понимаете, вот он, ну, незначительный. Угу. Но самое страшное в другом. Мы сейчас опять вернемся к теме живых, мертвых э, субъектов. Э, смотрите, насколько все глубоко. Э, значит, здесь э, написано, да, то, что есть изъятие органов и тканей после смерти человека. А как эту смерть э, они констатируют, здесь написано э, тоже. И в статье 61, э, пункт 8. Порядок определения момента смерти человека, включая критерии и процедуру установления смерти человека при прекращении ремонционных мероприятий, а также форму протокола установления смерти человека устанавливается правительством Российской Федерации. А правительством Российской Федерации установлено, что у нас у всех смерть произошла в 1899 году 31-12 это Сделать, нормально вообще? То есть получается, что Российская Федерация в реестрах везде написала, что мы физически жи живы, но юридически мертвы. Поэтому мы, собственно, у нас можно, как у мертвых, в кавычках, забирать органы без проблем. Потому что вы сами знаете, то, что у мертвого орган возьмешь, он уже не дееспособен, он не пришивается. И поэтому вот сделана такая подмена. И это, это вообще просто... Вот я, одно за другое цепляешь, и получается то, что целый букет тут раскрывается у нас, да, ага, абсолютно, абсолютно, все раскрывается целым букетом. И цепляется одно за другое, вы понимаете, mm -hmm. то что, и мы подписываем детям такое, в больнице, вот у нас Альберт попал в больницу, ну, мы не можем все с собой возить, Документ, вот у меня составлен документ, под это видео еще раз выложу, значит, заявление о запрете трансплантации органов или ткани человека, извещение о несогласии на изъятие органов. Здесь подробно все описано, но вы понимаете, нам такую бумажку надо возить всегда с собой, если вдруг мы куда-то попадем в какое-то происшествие, чтобы она у нас сразу была. А ведь вы помните, в каком состоянии мы приходим в больницу, нам не до чего, нам встают эти бумажки, подпишите там, сделайте что-то там. Мы подписываем, а сами-то думаем о том, что нам плохо, мы даже не читаем, что там написано, а там нас могут просто порезать на органы наших детей. Информированное согласие. Ну, почитайте вы эту статью вообще мы, да, вообще мы имеем право ничего не подписывать. Или хотя бы, если вы подписываете, вы, я вот обычно беру, читаю все подробно, вычеркиваю и, допустим, пишу, согласно только на консультацию и осмотр терапевта. Да. Все. Понимаете? То есть, как бы, хотя бы э, так сделать. Хотя бы так. Я, да. я попала недавно в больницу, вот, и... Тоже мне дали вот это вот. У меня с собой не было, уж у меня даже составлено и то у меня с собой не было. Неожиданно все это случается всегда. И там вот я вычеркиваю всегда сразу обезличивание, передача третьим лицам угу. и уничтожение персональных данных. Почему? Потому что персональные данные, о которых мы сейчас говорим, ФИО, уничтожить имеем право только мы с нашего согласия. Потому что если у вас сейчас из базы данных оцифрованные уберут вы выпадаете вообще вы не продать не ни купить ничего не сможете и обезличивание это значит вас личности лишают то есть вы каждый раз подписываете что вы согласны на обезличивание на, на обезличивание своей правосубъектности то есть вы все вы, вы согласны вообще на все со всеми потрохами предмет, что да, предмет это товар. все до да, той же темы касается да. вот когда вот это все в купе собираешь ты понимаешь весь ужас происходящего. Картина разрывается самое, самое ужасное. Сейчас многие говорят о том, что 1 января 1900, ой, 2018 года у нас, значит, РФ, компания закончила свое существование, да, и говорят, что там нету на сайте ЮПИК, или что-то там переоформлено. Вы понимаете, что еще происходит? Есть также такая информация о том, что Королева Великобритании, уж я не знаю по легенде, она жива, мертва, неважно, у нее есть наследники, принц Вильям. Она в ООН в 2016 году заявила о продлении траста. Траст – это договор, когда Николай II передал Георгу V владение территориями земли в границах 1917 года. И получается, что они могут взять эту землю как опекуны. С учетом того, что здесь на этой земле не осталось никого в живых, то есть здесь предметы, и она приходит сюда или ее там принц Вильям с тем посылом, что никто не заявил себя живым, а она, так как является двоюродной внучкой Николая II, ну или там или прямой там есть много разных легенд, да, они придут сюда, потому что они будут понимать то, что здесь Территория брошенная, здесь остались только субъекты, предметы. У них нет воли изъявления на право субъектность, что они здесь живы и, и претендуют вообще-то на эту землю. Вот к чему мы идем. Получается, что мы теряем землю, нас из-под нас ее просто выдирают. Вот у Китая все уже, отошло же. Почему? Все там переживают, лес наш рубит. Так поэтому и рубят, потому что... Люди там, никто не заявил, что они живы, и что им положена эта земля. И что хоть ты объяви себя коренным народом, хоть аборигеном. Уже к аборигенам приходили, вон, к индейцам, отжали у них землю, американцы, и все. И сделали колонии. Так, так и делают с нами сейчас, по, по тем же следам, теми же методами. Вот, вот что страшно. Поэтому заявляйте себя э, живыми, любыми способами, э, в газету, перед судом публично, через Светлана, через меня, не через меня, там очень много людей, в каждом, из ваших город, в каждом вашем городе есть уже живые люди, и человеки, и женщины, и мужчины, обязательно надо это публиковать, уведомлять, уведомлять о том, что мы здесь на своей территории в силе, что мы живы, и эта земля принадлежит нам под наследство, у нас наследуемое владение».